Видео предоставлено специально для сайта 812photo.ru Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о кольцевом видеосвете Aputur Amaran AHL-C60 Halo. Это универсальное устройство является не только видеосветом, но и фото вспышкой. Внешне оно смотрится не так хорошо, как могло бы. Пластик кажется очень хрупким. Также очень жаль, что производитель поскупился на подпружиненный провод. Болтающийся провод это очень неудобно. Он периодически может попадать в кадр. В самом кольце расположены 60 светодиодов, которые светятся под углом 60 градусов и цветовой температурой 5,5 тысяч кельвинов. Погрешность у этих светодиодов составляет 300 кельвинов. Полупрозрачная пластиковая Рассеивающее кольцо замечательно справляется со своей задачей. В комплект входят кольца на объектив диаметром 49, 55, 52, 58, 62, 67, 72 и 77 миллиметров. Это устройство может работать в шести режимах. Это кольцевой видеосвет, а также видеосвет с правой или левой стороны. А еще она может работать как кольцевая фотовспышка, также разделенная на правую и левую сторону. Питается устройство от четырех пальчиковых батареек. Самым большим недостатком этого устройства является то, что при использовании его на широкоугольном объективе отчетливо и виднеются его края. Хотя многие скажут, что это вовсе не баг, а фича. Рабочее расстояние у этого видеосвета от 5 сантиметров до полутора метров. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и удачных вам кадров!